Да, и хоть и со счета 2-1, но все-таки мы посмотрим, черт возьми, карту нюк Напоминаю, это выбор команды White Flames, они начинают здесь в сильной стороне, в обороне Но мы с вами видели предыдущий четвертьфинал, где сильной стороной оказалась по факту атака и вообще я не считаю на самом деле э, правильным сейчас в современности э, выставлять приоритеты. Вот эта сильная сторона, вот эта слабая сторона. Все слишком вариативно, все зависит от команд, все зависит непосредственно от, э, <coughs> от матчапа. да, Кто против кого играет, э, на какой карте идет игра, да, ну и, собственно, уже вот относительно всего этого. Наверное, имеет смысл только держать какие-то ориентиры. Состав команд это Лорнакс, Вониможес, господи, какие сложные никнеймы. Питеки, Майти и Синон. Ужасно. Ужасно, но это состав команды White Flames, Билл Сайбер жуниор это Глюкис, Дакер, Фроги, Ветер и Неогеймер. Размен сейчас происходит а, под нулем, ну, один непосредственный минус-то был, в общем-то, в нуле сделан, второй а, неудачная аркада от игрока обороны зачем-то в скрип, зачем-то полез. А, так часто, кстати, и происходит, когда игроки, в общем, обороны преимущественно. Непонятно зачем, куда-то лезут. Добрый вечер всем любителям CSGO России. Бапеш, Саня, тебе огромный привет. Асад Бек, приветствую, спасибо большое, приятного просмотра. Присаживайтесь поудобнее Бигзот, салам и вам тоже привет Дакер, отличный хэдшот, минус лернекс Далее мы с вами наблюдаем Зачем за ситуацией 4 в 3 Где начинается давление На точку Б, дорогие друзья, битеки Ну как-то немножечко бессмысленно Беззубенько, что ли, я бы сказал, сыграл сейчас данный момент пропустил соперников под девятку, и это будет выход все-таки на точку А. Но здесь просто чудо. Чудеснейший подарок, дорогие друзья. Синон забирает Глюкиза и выпадает бомба. Теперь игрокам атаки придется возвращаться, а Битеки же, ну, собственно, свою позицию так и не отдал. Минус все-таки оформляет. Дакер погибает от его рук. Неогеймер пытается разменять и достигают цели в своих попытках. Ситуация равная 2 в 2, но 18 секунд до конца раунда. Это, типа, не очень, как бы, позитивненькая история для Белсайбер Джуниор. Придется действовать чуть более быстро. но и, естественно, из-за этого чуть больше ошибаться. Фроги разменивается. Но ну, здесь самое главное просто сыграть на таймер и... Легчайшая победа для Майти. Причем даже не поучаствовать в... Ой! Не поучаствовал в перестрелке. Забрал в результате фроги. Оставил его без денег. Черт возьми, грязный момент был такой. Прям грязный. Но ну, с точки зрения, конечно, грязи. Того, как игрок обороны поступил со своим соперником. Он его без денег оставил и с поражением. Это грустно. Грустно для команды Билл Сайбер. Но, тем не менее, начало... Не всегда бывает хорошим, главное в конце, когда будет нужно, в общем-то, собраться и забрать, так сказать, свои раунды. Ну а сейчас у команды Белл Сайбер Джуниор, естественно, экономический раунд. Глюкис десантируется на улицу, тем временем у нас попытка занятия точки А через скрип. Уже, прошу прощения, попытка занятия точки Б. Игроки атаки успешно. Что? Что? Глюкис ну как такое могло получиться-то? В упор не смог расстрелять с П-250 оппонента. МП-9, ну, на бешеной дистанции. битэки сейчас, конечно, пытается реализовать свою фармилочку. Ладно, ну, хорош. ну что это? Какой-то беспредел. Бомба успевает поставить все-таки Фроги перед своей гибелью. И на табло 4-1. Но такой максимально противоречивый и спорный раунд. Две МП-9, в общем-то, по сути, зарешали в этом раунде. Но позиция реализации МП-9 от битеки, это, конечно, что-то с чем-то, свилок настреливать в сайт, это, конечно, очень сильно. Очень сильно не в плане, что это там неправильно Или что-то такое Вы в этом русле не пытаетесь увидеть смысл В моих словах Я про то, что, допустим, если мне бы дали MP9 Я бы просто даже не попал бы Ну там одна пуля какая-то попала бы Но чтобы хэдшот поставить, как там произошло Собственно, это, конечно, было бы Нечто интересное Игроки команды Белсайбер Junior В данный момент всецело Занимают улицу всей командой И очевидно, что раунд будет строиться С акцентом на точку Б Посмотрим, конечно Конечно, как и удастся ли реализовать данный раунд на споте Б. Ну, перспектива, однако же, все-таки есть на реализацию данного раунда. На споте Б, имеется в виду, само собой. Ну, девайсы как минимум хорошие В, данный... в данном раунде МП-9, которые находятся в руках команды White Flames Как раз-таки могут очень сильно им помешать Потому что, ну, МП-9 навряд ли перестреляет второй армор и калаш На дальней дистанции В упоре, да, но далеко не факт, что в упоре здесь вообще будет какая-то перестрелка Ветер открывает скрипт со своим товарищем И готовность выхода на точку Б Она, в общем никуда не делась Но, вонимоджес... Первый минус с МП-9 как раз-таки со скаута... а с АВП, прошу прощения. Долетает еще один минус. И минус с ФАМАСа от Синона. Но Синон, правда, попал под размен. А вот Вони Моджес уже сменил, кстати, свою фармилочку... Ой-ой-ой-ой-ой. Свою фармилочку сменил на автомат Калашникова. Минус с МП-9 еще один прилетает. Но вот здесь уже Битеки погибает. Тем не менее, разменный минус от Майти. И это 5-1. Это 5.1, которые в теории должны, наверное, все-таки немножко э, пугать э, команду. Так, я что-то не пойму. У меня опять что-то где-то зависло. Почему? У меня показывает... Э... Здесь онлайн показывается 11 человек, а там показывается 55. Что-то как-то не вяжется. Вау. Нужно обновить страницу, подумал я. Обновил страницу, а там уже онлайн 80. Ничего себе. ха Ничегошеньки себе. Ну что, игроки обороны делают три минуса. Четвертый минус залетает. И пятый незамедлительно. С потерей одного лишь только лордекса. Команда White Flames выигрывает шестой раунд. Безупречная оборона. И в целом очень уверенное удержание позиции. Позиции на точке А. Что самое главное, конечно же, в этом раунде. Опять-таки для оборонительной стороны. Ну а раз уж нас так много здесь сейчас, давайте я скажу вам еще раз. Напомню, освежу память, что это Best of 3 матч. И первая игра... Uh, данного Best of 3 Это первая карта Выбор команды White Flames Карта The Nuke Билл Сайбер Джуниор пока что играют э, чужую карту в слабой стороне. Конечно, именно поэтому, вероятнее всего, они и проигрывают. Но есть перспектива, почему команда может уступить, так скажем, первую половину. Да? Но во второй все может поменяться. Синон, ну, чудным образом сейчас просто не заметил соперника. Вот ну тайминги, дымы, все это вот настолько ювелирно сложилось, что Синон теперь просто стоит за стеной от своего оппонента. Никто об этом, естественно, не знает ни с одной стороны, ни с другой что ж, смотрим. 6-1. Счет по-прежнему ужасен, Синон по-прежнему сидит спиной... Э, ну, не спиной. А сидит в опасной близости со своим оппонентом и что-то чувствует, да? Он чувствует, что кто-то мог зайти в ангар. И да! все таки дожидается Глюкиза и убивает его. Вот это поворот! Выбивает еще и бомбу с бомб-кэрри. Нео-геймер падает на улице. Ситуация 5 в 3. Это... Ну, не сказать, конечно, что плохо... Но есть какие-то сложности на самом деле сейчас у Билл Сайбер Джуниор. Именно с точки зрения подхода к атаке. Не сказать, что они плохо стреляют. Но вот то, что они именно делают сейчас в позиционном плане, вызывает вопросы. Ветер забирает оппоненты и Майти добирает остатки коллектива Билл Сайбер, принося седьмой раунд своей команде. Но это немножечко опять же начинает пугать, так скажем. Пугать в хорошем смысле слова... Конечно же, White Flames сейчас играют очень здорово. Но вот Билл Сайбер Джуниор, к несчастью, пока включится в ход события, не успевают, не могут, но не удается. Одним словом, пока не удается. Шесть раундов разницы и экономика, ну, такая себе, так сказать, у команды бил сайбер Джуниор. Но она будет у них каждый раунд, потому что, ну, тут уже лус-стрик пошел уже пять матч Вот, возможно, сейчас будет шестой, но Дакер, как минимум, хотя бы разменивает Лернакса и не позволяет ему зайти глубже. В ноль Питеки, тем не менее, забирает Фроги. Со всех сторон игроки обороны уже начинают проявлять... Проявлять агрессию, так сказать А какой хороший смысл слова пугать Ну, пугать в плане, э, знаете, как вот Испуг, он же бывает позитивный испуг И отрицательный испуг, да То есть, типа, когда э, э, э, Отрицательный испуг Это когда ты испугался, например, увидя какой-то Момент страшный в каком-то условном ужастике Ну а позитивный испуг Это, например, когда тебя напугали Типа, выпрыгивая из-за угла С криком сюрприз а, То есть вот вроде бы два испуга А на самом-то деле они по факту очень разные Неогеймер успел сбегать Подобрать бомбу и на один на один На один с Майти сейчас остается Он, но у Майти Здесь, конечно, позиционный перевес Майти очень грамотно прочувствовал то, что Сейчас будет происходить и просто забрал Неогеймера что-то пока ничего позитивного для нас. Ну, так я сказал, что меня с позитивной точки зрения пугает команда White Flames все-таки. Но Белл Сайбер, при всем уважении к команде, да, пока что э, не включились в матч. Но, опять же, если руководствоваться уровнями на фейсете, они не всегда, конечно, отображают действительность. Но если мы возьмем за правило смотреть на эти уровни, то против десяток... Играют шестые 8 восьмые Ну, если быть точным Шестые, э, четвертые восьмые уровни И, естественно, здесь разница в скеле должна присутствовать Плюс карта команды White Flames Плюс сильная сторона за ними То есть тут все сложилось против Белл Сайбер Джуниор Вот в чем сложность Но так или иначе будет вторая половина Так или иначе будет вторая карта Майти ничего себе! Там же просто вообще, мать его, пиксель был. Как вообще в этот пиксель можно было попасть? Я порой поражаюсь, когда люди вот такие штуки делают. Это какие-то неестественные, противоестественные, точнее, действия. Но очень улетно, очень жестко и красиво при этом. Синон забирает ветра. И 9-1. White Flames пока немножечко. Дерзко отыгрывают оборону. Опять же, это команда, которая играет по большей степени в агрессию. То есть они, даже находясь в оборонительной стороне, все равно прессуют своих соперников. Пил Сайбер Джуниор, по сути, вообще должны радоваться такому раскладу. И, ну, просто ждать. Ждать аркаду от соперника, контрить эту аркаду и выходить на точку в численном перевесе. Другой вопрос, что перестрелки, именно ключевой момент перестрелки проигрываются. То есть Белсайбер Сайбер Джуниор, они, может, и делают все правильно, но они уступают по уровню стрельбы оппонентам. И это как раз-таки тревожный момент. Ну, АВП есть у Майти. Естественно, она никуда не могла деться. И поэтому Глюкис а, вооружился также снайперской винтовкой. Тоже тем же самым АВП. И будет пытаться, видимо, сделать минус по вражескому снайперу. но ну, выстрелил, убежал. И, к сожалению, только лишь показал, что теперь у команды Билл Сайбер Джуниор тоже есть АВП. Адекватная команда глюки! Oh! С oh! отличный выстрел, отличное попадание Замечательный минус, энтри фраг, что самое главное От которого жизненно необходимо сейчас оттолкнуться игрокам Белсайбер Джуниор Ну вот Лёрнекс должен был по идее сейчас погибать Но чудодейственным образом выжил Пытаются разменяться прострелами Ветер еле жив, 13 хп, и вместе с этим начинается выход на точку Б. Дорогие друзья, Глюкис здесь делает второй минус со снайперской винтовки. Ну, конечно, о выходе на точку Б это я пока что погорячился. Выход под рампы, минус от Вони Моджеса по дакеру, заход в мейн. Кстати, там еще один игрок есть, заходящий в мейн, это Нео Геймер. И вот очень по таймингам надо было открываться сразу, но... Лучше поздно, чем никогда. Размен все-таки последовал. Ну и проход, само собой, на точку Б. Уже понятно, да, что... Опа, здравствуйте! Ошибается Неогеймер. Оставляет Лернакса в живых с 20% здоровья. И установлена бомба на точке Б. Глюкес два минуса со снайперской винтовки уже успел сделать. Ветер ждет секрет секретрума соперника и вырубает его, недолго думая. Синон последний. Ну и можно, наверное, поздравить команду Белсайбер. С победой в этом раунде досрочно, да, потому что, ну, это ситуация, которая не проигрывается. Соперник со снайперской винтовкой выходит из дверей. Соперники стоят и слева, и справа. И как такое удержать, вот, в общем-то, появляется вполне себе логичный и закономерный вопрос. Конечно, никак. Ну, то есть, <с aging> никак не зайти. Удержать-то, понятное дело, что это для игроков атаки просто изи. Ну и 9-2. Приятно, что Белсайбер Джуниор еще не опустили руки, даже невзирая на такой ужасный счет. А счет действительно ужасен. Опа, здравствуйте! Снова глюкис. Качественная снайперская винтовка, оказывается, имеется у команды Белсайбер Джуниор. Жаль, что не сразу, естественно, она появлялась. Потому что девайс дорогостоящий, и на него сначала надо было нафармить денег. Ну а с счетом 9-2 нафармить денег вообще как-то тяжело. Я думаю, вы согласитесь. С этим Фроги отличный хэдшот по битеке. И, дорогие друзья, это 5 в 4. Благодаря минусу от Синона успел он подобрать Глюкиза. И это минус качественная снайперская винтовка. Ну, вроде бы ее можно подобрать в теории. Но нужна ли сейчас снайперская винтовка при выходе, ну, потенциально на любую из точек в численном перевесе? Все-таки 4 в 3 в большинстве атака. И снайперская винтовка, кстати, достается действительно Нео Геймеру. Он оставляет право взять АВП за собой. Грамотно ли это, опять же? Сейчас узнаем. Судить раньше времени, я думаю, не стоит. До конца раунда 40 секунд. И перспектив у Белсайбер на победу больше, чем можно сейчас себе представить. Тем более Лернекс занимает очень острую позицию. Но с нее, тем не менее, успевает сделать один минус. 0-1 по... Надеюсь, правильно прочитал. Спасибо вам за подписочку. Устанавливается бомба на 9. Есть соперник, который вот не стал выходить. И это хорошо. 322-кортез-228. 20... 322 Спасибо вам также за подписку. Ну и, в общем, Сайберт Джуниор забирают раунд численном перевесе, потеряв, конечно, Дакера, но это, опять же, ну, потеря Дакера ценой взятого раунда, камон, на это можно соглашаться практически каждый раунд, вообще не думая ни о чем. Ну, потерять одного игрока и выиграть матч-поинт. какой дурак вообще будет от этого отказываться. Я думаю, даже сам Дакер будет согласен умирать каждый раунд, если его команда будет всегда выигрывать. Поэтому так не бывает, черт возьми. Глюкис. Снова энтрифраг, вот снайперская винтовка, опять же, повторюсь, уже, наверное, в третий или в четвертый раз. Очень уверенная, очень качественная, хорошо, когда такие АВП. Есть в команде, есть в... возможность давать энтрифраги, но вот сейчас, конечно, ошибаются, э, что ветер, что его тиммейт Фроги. И численный перевес ускакал. Субару 13.37, спасибо вам за подписочку, 1337 3, 3 Курсану, да, что это 1337, не 13-37, ну, вообще не важно. Дакер перестреливает Битеки. А вот здесь, опять же, проблема вскрывается того, что Битеки очень любят поиграть на МП-9. Ну, вариативный девайс максимально да, сильный, да, хороший, но это все-таки по-прежнему пистолет-пулемет. Реализовать э, по-прежнему пистолет-пулемет не всегда просто. Опять же, при прочих равных, калаш с армором, естественно, убьет э, человека с фармилкой. Собственно, этим и пользуются в данный момент игроки э, команд Билл Сайбер Джуниор. Тем, что у их соперников не самый адекватный байраунд. Ну, тут какое-то восседание очень интересное в будке от White Flames. И аккуратнейший раунд от Билл Сайбер Джуниор. Сейчас будут взбираться на девятку и начнется веселье. Ветер сейчас исправит ситуацию. Посмотрим, посмотрим. Будем надеяться на то, что это действительно так. Салам алейкум, с Таджикистана. Мухаммад, приветствую и вас... И Таджикистан Кобальт, спасибо за подписку Ну и вот начинается, собственно говоря, заход на точку За 12 секунд до конца раунда устанавливается бомба Погибает один из игроков обороны И Синон вместе... Только Синон уже, простите меня, остается последним Его забирает Глюкис. И раунд на этом заканчивается очередной победой для Белл Сайбер Джуниор 9-4 Что за база? Ну, я так понимаю, наверное, вы интересуетесь картой, да? Если да, то это карта Д... De... Два раунда в первой половине остается еще разыграть коллективом Снайперская винтовка по-прежнему находится в руках Клюкиза И калаши, эмки, в общем, все, что только нужно у команды Биллсайбер есть для победы А у White Flames экономические И, естественно, на своем эко они попытались запушить ноль Кстати, вполне себе результативно запушили ноль Ситуация один в один и Глюкис со снайперской винтовкой остается против Битеки, который, кстати, сделал три килла. Очень непростой момент. Глюкису со снайперской винтовкой, ну, не Камильфо, ходить в руках, да, поэтому он достал пистолет, пытается быть максимально мобильным. Но Битеки куда более мобилен, чем его соперник, потому что тут М-ка... Первый армор. Ну, а второй армор в этой ситуации, в общем-то, не очень нужен. Глюкис будет заходить на точку. Это тоже очевидный вариант, да. Но вот Битеки ждет соперника немножечко не оттуда. Ой, какие, какие тайминги это Как почувствовала, Как почувствовал Битеки, что сейчас будет экшен, и экшен будет совсем не с 9. Вот так вот. 10-4, дорогие друзья. White Flames забирают очередной раунд. И это был экономический раунд, я хочу обратить ваше внимание. Белсайбер Джуниор, Джуниор проиграли тот раунд, который, ну, наверное, все-таки не следовало проигрывать. Это не есть гуд. Снова глюки, снова его АВП, ответочка за предыдущий раунд для Битеки. Битеки после этой перестрелки отправляется досрочно в следующую половину, да, то есть сразу парень перешел в атаку. <смех> не думая. Извините, КС... <смех> Раз... Извините, КС 1.6 и эта игра. Разница только в графике. Спасибо за ответ. А, не совсем разница в таймингах, в механике, в физике. Принцип действия тот же самый, но, по сути, да, это две разные игры. Их объединяет, конечно, то, что это Counter-Strike. Но это только просто Counter-Strike. По факту, немножко другие карты... Ну, нюк, что в 1.6, что в CSGO есть Но он отличается, причем кардинально В общем, есть большая разница, конечно же, между 1.6 и CSGO Не только в графике все заключается Начнем с того, что даже стрельба другая, потому что движок другой В общем-то, между играми 12 лет разницы Конечно, отличие будут. Неогеймер и ветер открывают точку А. И, как, в общем-то, писал Кортес: что сейчас ветер поменяет все, что происходит. И. И да, черт возьми, Майте минус ветер. 4 в 2 ситуация, дорогие мои друзья. Синон и Майте. Обречены на поражение, скорее всего, в этом раунде Потому что ретейк и тим придется Это последний раунд первой половины О каких сейвах может идти речь Ну и, в общем-то, вы сами видите, да, что ситуация далеко не такая позитивная В которой вообще можно было бы поучаствовать в выбивании Ну что ж, 10-5 Боевой вполне себе счет для команды Сайбер Джуниор Нельзя сказать, что, конечно, счет хороший Но и не настолько плохой, как мог бы быть вот, давайте так, да, то есть можно было проиграть С еще более разгромным счетом Так что тут главное Не сдавать позиции, да, главное попытаться На серьезке такие вопросы задаете? Фриз, э, на самом деле, да, частенько такие вопросы задают Причем реально на, на серьезных щах, что называется, да Ну, не все просто в этом разбираются Объективно И это понятное явление Нео геймер, ну, увидел кучу соперников, хотя бы один хэдшот все-таки успел дать, а Синон, Синонище, черт возьми, килл с глока, меняет глок на USP, и уже у нас здесь начинается выход на точку, А, -а, -а фроги, мистер лягушка разваливает двух соперников, дакер ответный минус по Питеке, и Лернекс вместе с бомбой убегает на точку Б, но при этом Лернекс остался у нас в соло. И сможет ли Лернекс сейчас побороться за победу в пистолетке? Мне кажется, что White Flames как-то сейчас перемудрили очень сильно с пистолетным раундом Можно было сыграть все намного проще и намного правильнее Но тут, конечно, далеко все очень от идеала получилось О, да ну, кстати, Лернекс там путешествует все э то на точку Б, то на точку А. По всем фронтам бегает Лернекс, и в результате куда он выйдет? А выйдет он на точку А. Этого, возможно, будут э не ожидать игроки команды Беллсайбер Джуниор. Но, в принципе, можно так почитать. Э -э ну, пошумел немножечко, что уж здесь такого. Постановка бомбы. Ну, переиграл. Как минимум, хотя бы денежную бомбу, то он уже точно поставил. Это уже является большим плюсом. Но перестрелку проиграл. Так или иначе, 10-6, дорогие друзья. Команда Сайбер Джуниор, перейдя в оборону, реализует пистолетный раунд и получают экономический перевес. Когда я играл, было только CS 1.6, и сейчас в него играю. В Доту первую играл, и сейчас. Доту 2 не понял. Как я понял, сейчас чемпионаты только по Дота 2, и в этот Counter-Strike играют. Да, все правильно, абсолютно, Джавлон, вы правильно поняли. Counter-Strike 1.6 не является профессиональной киберспортивной дисциплиной, как и Дота 1. Сейчас эти места заняты играми Дота 2 и Counter-Strike Global Offensive. Все верно. Ну что ж, 10.6! 10.6! Начинается, так сказать, появляется интрижка Однако, кстати, команда White Flames принимают интересное решение Оно отчасти, конечно, всегда спорное, потому что очень рискованное Но задача понятна, ясна Для чего покупаются девайсы во втором раунде? Для того, чтобы нарушить экономику обороны И, естественно, попытаться выиграть раунд, понеся минимальные потери то есть отдать минимум количество раундов. Но сейчас же 10-6 и 4 в 2 ситуация. Атака в численном большинстве устанавливает бомбу на точке Б. Вот. Вот, 2 мп девятых Это Глюкис и Фроги. Ну, Фроги получает, опять же, мистер Лягушка получает возможность сделать практически халявный минус. Ой, ну надо ретейкать, конечно, такое, как бы денег особо-то, в общем-то. Не так уж и много Копить, типа, нечего, сейвить МПшки Ну, можно, это лучше, чем Следующий раунд играть с пистолетами Ну, как-то, в общем Принято было решение э, не сейвить э, Точнее, простите, сейвить Как раз-таки МПхи И надеяться на следующий раунд То есть в следующем, ожидаемо, будет Форс Есть Галила и МПха И, понятное дело, что э, К этому всему что-то будет докупаться CS GO это совсем другой мир В отличие от CS 1.5 Ну и не только от 1.5 И даже от 1.6 это тоже да, Большое отличие все-таки D10 хотел я сказать 6, но на самом деле, конечно, уже 11.6 White Flames ä, взяли раунд Важный достаточно раунд Кстати, ничего не докупалось Ничего не докупалось, кроме разве что P250 в количестве двух Для тех самых засейвленных Галилов в предыдущем раунде но это и логично. Посмотрите на деньги. Там 1700 у Дакера, 1100, 2000 у Нео. Там нельзя закупаться попросту. Ванимоджис забирает Глюкиса. Хотя Глюкис перед смертью успел попасть Лерноксу по лбу и 12 хп ему оставил. Это, кстати, тоже важно. Потому что это помогает э, Ветру э, делать минусы. Ну, минус, конечно, не по Лернексу. Но минус был по Майти. И красный Лернекс по-прежнему остался. Это перспектива для тиммейтов. Ну, бомба проходит на точку Б. О. Хороший спрейдаун от Фроги Забрал красного Вони Моджеса Что там вообще Вони Моджес сделал для меня, кстати, остается загадкой Но что-то он там делал Неплохая ХАЕшка, немного так коцнуло Там, ну, буквально э, ХПшечек на 10-20 ну, код хотя бы не впустую была выброшена. Неогеймер просто ждет, но ретейка у нас ожидаемо опять же не будет, да, вы сами можете понять это по позиции дакера. Здесь целью команды Билл Сайбер Джуниор выбить девайсы и разрушить экономику атаки. Касаемо первого все понятно, а касаемо второго есть вопросы. Можно ли поломать экономику команды, которая на данный момент э, имеет винстрик? Небольшой пусть, но все-таки это уже образуется, ну, что-то. Что-то нехорошее для игроков обороны, в первую очередь. геймер девайс так никакой не засейвил, отсейвился, в общем-то. На галике игроки атаки, ну, обладают деньгами на бай раунд, Даже вон битеки позволяет себе играть с МАК-10. Хотя были, по-моему, деньги на нормальный девайс. Грубо говоря, мог купить Галил или автомат Калашникова. Ну, почему бы нет? White Flames вперед! Командам и комментатору привет из Узбекистана. Ах, рор, приветствую вас и приятного вам просмотра. Большое спасибо за привет и вам, и Узбекистану ответный приветик. Тем временем расстояние между командами уже насчитывает 6 матч-поинтов. И вот это действительно повод уже волноваться для обороны. Смотрите, раскидка. Типа мы идем на точку Б, но хитрые White Flames на самом деле точку Б, в общем-то, проигнорируют. С огромной долей вероятности они ее проигнорируют. Хотя, хоть они отошли как бы под радио, да, но выражаясь э, языком Counter-Strike 1.6, мне э, все-таки всегда будет приятно и привычно называть это место радио. Минус от Майти по мистеру лягушке. И три остается игрока обороны против пятерых. Игроков команды White Flames. Конечно, выход сейчас будет под доминантой команды White Flames. Очевидно, там уже даже девятка занята. Но ну, только сейв. Опять же, в перспективе. А какие еще возможны варианты? Ну, не ретейкать же вот это. Там опять проблемы с деньгами. Опять нет никаких денег. Ну, конечно, да, битеки. Ага. МАК-10 именно для таких перестрелок был сделан. Именно, да. Неогеймер. Забирает его ванимоджеса и... Радио, оно и сейчас радио. Не, ну я просто к тому, что сейчас многие э, называют это и торговыми автоматами, и как только не называют. Не все, к сожалению, называют это радио. Было бы, общепринято принято прикольно. Но прикольно-то, дорогие друзья, то, что тут у нас ретейк, блин, произошел. Ай, не произошел! Не произошел! 14.6, дорогие друзья! 13, простите, 13.6. Нет, да, 13-6, все правильно. Блин, на последней секунде. На последней секунде. Какая карта будет после нюк? Инферно. По-моему, Инферно. И Мираж Десайдер. Сейчас скажу точно. Да господи, этот поганый фейс от мне здесь рекламы свои показывает. А, Мираж. Мираж и третья э -э Инферно. Прошу прощить Простите меня, что я немножечко отвлекся. Но рано говорить о следующей карте. Еще нужно сначала эту доиграть. Но, блин, сейчас были очень близки Бил Сайбер к тому, чтобы изменить ход событий. Но вот чуточку не дошло. Чуточку не дошло. Хороший хедшот от Лернекса. Ну и раунд на этом заканчивается. 14-6 Два раунда Именно столько раундов Необходимо команде White Flames Для победы А я напомню, кстати, мы сейчас смотрим с вами карту Которую напикали игроки команды White Flames Нормально, нормально Ветер сейчас дакеру в спину вложил Хорошо вложил На 61 хп вложил и минус от Глюкиза. А почему минус от Глюкиза? А потому что снайперская винтовка у него появилась. Нельзя. Нельзя сейчас, конечно, команде White Flames играть через улицу, потому что там слишком хорошая АВП имеется, да. И поэтому, в общем-то, White Flames разыгрывает этот раунд непосредственно без <coughs> учета позиции на улице. Бомба устанавливается. Есть уже на 9, кстати говоря, игрок. Это, если я не ошибаюсь, тот самый Глюкис, да? Да, именно так. Ну, я хочу смотреть за Глюкизом, его АВП бесподобно, блин, и я сглазил, видимо, его в этот момент, как раз он выстрелил и промахнулся. Минус из мейна, Нео Геймер, как и в предыдущем раунде, также сторожит, в предыдущем раунде, сторожит позицию в мейне. Лернекс, доброе утречко, просыпаемся, не спим. Синон, не без труда. Смотри, Мансит как. Смотри, Мансит! Чисто на время играет! Ты... Ай! И опять этого достаточно, дорогие друзья, для победы. Ну, насколько не везет команде Билл Сайбер Джуниор в ретейках. Они постоянно вот... То на две секунды опоздают, то на секунду опоздают. Но не успевают. Но, черт возьми, ну, постоянная эта история... 15-6 матчпоинт. И остается взять всего-навсего один раунд команде White Flames для того, чтобы победить на своем пике и отправить матч далее на карту Мираж Лернекс. Что вообще делает Лернекс? Наглейший игрок. Ну, просто дико наглый. На ноге просто, абсолютно легко. На ноге выходит и делает. Даблкил. Теперь игрокам обороны опять же нужно срочно что-то придумывать, срочно пытаться реанимировать ситуацию. Там на девятку забрался один из игроков обороны, а там ему здравствуйте, сразу флешка в глаза, да? То есть придется постоять, подождать. Ветер. Это, кстати, тот самый ветер, тот самый игрок на девятке, и Синон пытался было дело его забрать, но так и не увидел его.